Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить паску три шоколада. Вот так она выглядит по оформлению. Сверху у меня гнездышко из безы Все ссылочки оставлю под видео в описании. Кому интересно, оставайтесь со мной. Рецепт данной паски у меня уже есть на канале. Я не буду повторяться. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Здесь по итогу примерно 700 грамм. Мне понадобится миксер пасочница и три вида шоколада: белый, молочный и черный. Это у меня 12 сантиметров значит, по 4 сантиметра. Будет толщина каждого слоя. Собираю выпуклой частью наружу. Вот такой план. И меточки у меня хорошо видны. Беру тарелку и обычный фасовочный полиэтиленовый пакетик. И шоколад у меня растоплен. Я добавляю к первой части. И сейчас самое главное. Мне вот это не только перемешать, но и взбить. Так, закладываю. Утрамбовала до меточки. Отправляю в холодильник. Добавляю молочный и взбиваю. Значит, молочного шоколада у меня пошло 55 грамм, белого 40, и у меня черный шоколад будет 65 грамм. И выкладываю дальше до меточки. Убираю в холодильник и вливаю черный шоколад. Вверху здесь не заветривалась. Прикрою пакетиком. Если вы делаете заранее, делайте такой декор, чтобы потом можно было одеть пакетик. И она будет стоять в холодильнике и храниться. Паска хорошенько охладилась. Распаковываю. Классно. Очень здорово. Так, сейчас мне нужно пакетик. Раскрываю. Вот так наполовинку. У меня подложка из пиноплекса. И переворачиваем И снимаю пакетик. класс Вот так получилось. Вот эти два ровных по размеру здесь немножко было маловато. И нижний слой получился тоньше. Ну ничего, если будете делать по этому рецепту, то просто добавляйте, допустим, еще плюс 200 грамм молока дополнительно или еще плюс 200 грамм сметаны к этому рецепту. Тогда полная пасочка получится. Я закрепляю насквозь к подложке. То есть я протыкаю до стола. Как торт я устанавливаю. То же самое делаю здесь. Здесь видно много заломов поэтому я ножичком вот так все красивенько выравниваю. Вот здесь мне белое не нужно, и я его уберу куда-нибудь, куда-нибудь в тарелочку. И вот сделаю такой четкий рисунок. Короче, сейчас, чтобы сделать красоту, нужно повозиться. Как я уже показывала в предыдущем видео. В общем, все вот так вот аккуратненько. Ой, разглаживаю. Здесь будет посложнее, потому что три разных слоя. Но хочется навести, сделать красивенько. Поэтому я немножко повожусь. Покажу итог попозже. Вот что получилось. Я решила полностью сгладить весь рисунок, потому что он был нечеткий. Буду украшать. Я хочу сделать веточки вербы по паске. Я, знаете, что забыла? Салфеточку вложить. Не знаю, как-то попробовать надо приподнять паску вот эти шпажки. Так. Вот. Вот так бывает. Так намного красивее с салфеточкой смотрится. Я заметила, что чего-то не хватает. Помечу себя примерно, как веточки будут уйти. Паска у меня закреплена, поэтому мне удобнее будет ее наклонить. Дальше прорисовываю почки. Заливаю шоколадом крестик. Бабка, Достала из холодильника и сейчас нарисую котиков. плана С трех сторон я раскрасила веточкой вербы ну а эту сторону оставила для крестика достаю крестик один вот второй и тут и тут красиво мне больше вот этот нравится поэтому я его сейчас на шоколад приклею так, все буковки приклеила класс вот такая паска 3 шоколада получилась у меня. Она безумно красиво смотрится, и она очень вкусная. Вот это гнездышко из безе наверху, у меня видео есть на канале. Ссылочки оставлю под видео в описании. Переходите, смотрите, учитесь, все получится. Так что идея мне очень нравится, и результат тоже. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Пока-пока.